Термин сторителлинг появился в России не так давно В аналитическом отчете LinkedIn сообщается, что еще пять лет назад количество специалистов, у которых в профиле был указан талант к сторителлингу, был минимальным Но это не значит, что никто не рассказывал истории Это в первую очередь маркетинговый навык, умение коммуницировать с потенциальными потребителями И в то же время доносить до аудитории мысли структурированно. Именно этому и учились студенты КФУ на мастер-классах, предшествовавших финалу чемпионата по сторителлингу мы объявили заявочную кампанию, вступило большое количество заявок от студентов, они были отобраны, и отобранные участники, они прошли образовательный модуль. У нас был очень крутой спикер, спикер, который выступает у бизнес-тренером бизнес очень многих именитых людей. Он согласился поучаствовать в этом проекте, Руслан Скорпов, и он же, собственно, проводил обучение по стори-теллингу. Финал чемпионата прошел 3 декабря. У участников был месяц для подготовки к нему. Они проходили мастер-классы по искусству написания истории и публичному выступлению. Общались на консультациях с экспертами. И все это ради своей минуты славы на сцене малого зала КСК КФУ Уникс. Я в целом очень довольна проведенной работой на чемпионате. Он включал в себя несколько мастер-классов по ораторскому мастерству, также зачетные мероприятия, зачетный урок, где мы рассказывали свои сообщения, спикинги трем мастерам. И уже по итогам этого зачета нас приглашали на финал. Ох, Господи, вообще, я не знаю, у меня очень смешное ощущение, потому что, во-первых, это все-таки такое, ну, масштабное, серьезное событие, собрался буквально весь институт, и также для меня особо волнительно то, что я выступаю самое последнее, вне конкурса. Я немного взволнован, потому что сейчас будет финал, и мы прошли такой долгий процесс подготовки, поэтому немного мандражу. Но надеюсь, что все пройдет хорошо. Участники проекта рассказывали истории своей жизни, открыто выражали эмоции и с помощью специальных техник все-таки смогли погрузить зал в нужную атмосферу. Камиль Гемозинов, Леонардо Универ Универньюз.